Всех приветствую! Зовут меня Лена, мне 45 лет, я очень хочу оставить отзыв об этой клинике, потому как ну, я в огромнейшем восторге, то есть порой м -м, встречаешь людей словно ангелов, как будто небом посланных и <связываю> без слез, наверное, сейчас не получится. В общем, суть в том, что в 45 лет, наверное, это нормально, в общем, э -э стало чуть-чуть ухудшаться зрение, А так как я придумала менять профессию и заниматься маникюром, оказалось, что я нечетко вижу кутикулу. То есть там был астигматизм, там был плюс. И в клинике три месяца назад я сделала коррекцию, мне пообещали идеальный плюс. Но это, конечно, было совсем не умное решение. Как сейчас я понимаю, что проще было работать в очках, чем потом жить в очках. Сказали, что если мы исправляем 45 Плюс, то будет незначительный минус. Незначительный минус прозвучал как, ну, допустим, машину вы не сможете водить без очков в ночи. Но так как я машину не вожу, я вроде как и согласилась с радостью. Хотя говорят, что 20-летним, допустим, молоденьким, если исправлять, минус, плюс, то там будет стопроцентный результат. А возрастным уже вот с какими-то такими нюансами. Это в той клинике, как в этой. Я вам сейчас расскажу. В общем, суть в том, что три месяца назад получился у меня минус три то есть это незначительность меня подвергла, конечно, в шок. Я никогда в жизни не ходила в очках. Я не смогла к этому привыкнуть. Это, конечно, непередаваемо. Люди, которые живут с очками, для меня это вот трагедия. Я три месяца прожила с этим, больше не смогла. Я тогда выбирала между клиниками, чуть-чуть меня напугали цены. А спустя три месяца я жалею, что я просто промахнулась. И когда я снова обратила внимание на клинику Татьяны Шиловой и нашла ее выступление в Ютубе, ангел, и то, насколько она грамотна, то есть ни капельки сомнений не осталось, попробовать рискнуть, прийти и сделать это за любые деньги. Неделю назад мы сделали повторную коррекцию, получается, лазерную. Мы исправили полностью мой минус, мы попробовали исправить астигматизм, сейчас прошла неделька, еще рано об этом рассуждать, но получается, что я абсолютно не пользуюсь очками, я вижу кутику без очков, Я что неожиданно, я думала, опять придется выбирать. В общем, работаю я без очков, в метро и в жизни я без очков, и это такой кайф, и зрение, конечно, намного четче даже, чем было, за счет, наверное, того, что убран астигматизм. Дорогие мои, я в восторге, я желаю каждому Отважиться, довериться. Здесь настолько приятна атмосфера, обстановка и у Татьяны. Ну, золотые ручки. Я желаю ей здоровья и всему коллективу больших побед, удач и благодарю вас. Всего доброго.